Сегодня хотел рассказать о доставке еды в Америке. Есть такое приложение Doordash, Postmate. Два, два приложения на телефон Postmate и Doordash. В принципе, ничего сложного, просто принимаете заказ, едете в кафе, ресторан, получаете еду и отвозите просто клиенту. Вот так вот выглядит приложение. В принципе, здесь все понятно. Здесь области красные, это где можно работать. И отмечено плюс 3 плюс 2 плюс 2,5, с половиной плюс 1 этого в области в которых вы будете получать дополнительный дополнительный заработок получается в плюсе грубо говоря плюс 1 плюс 2 плюс 3 доллара там а, с чем того что например заказ ваш будет стоить 10 долларов и плюс вы получите 2 доллара плюс еще будут а, чавы, если конечно кто-то их оставит так что сейчас зайду в онлайн и покажу как это все работает на практике. Все, поехали. Пришел заказ на 9 долларов 9 центов а, здесь написано, нарисовано на карте, а где вы находитесь, куда ехать за едой и куда ехать к а, клиенту. Подъехали в ресторан, здесь просто свайпаем, что мы прибыли. И здесь высветится а, на, так, время, до какого нужно забрать, потом фами а, имя человека, а, сколько стоит заказ, 56 долларов. И здесь указано, что нужно забрать в этом заказе когда заказ ну когда будет заказ сейчас покажу когда будет готов Ресторановый, посмотрю попробуй там заснять Hi. Hi. I got the Too, no? Все, я вышел. Вот, грубо говоря, пакеты. Здесь еда, не знаю, там 53 доллара. А, сейчас сяду в машину, покажу как а, как выглядит. Так, вот пакеты с едой. Здесь заказали всякие чипсы там. Здесь типа буриты что-то. Еще какие-то сосульки. А, вот так выглядит приложение здесь не нужно отметить а, галочками это типа все нужно проверить все ли есть в наличии а, так что потом свайпаем здесь что типа все принял жмем типа здесь спрашивают типа проверьте два раза там напитки все такое нажимаем все confirm а, и все вот нарису... а, карта выдает куда ехать жмем road все жмем старт в принципе едем ехать 8 минут, так что много. Поехали. Я приехал. Дал доставку, а снимать не стал, потому что хозяин там машину разбирал, в принципе, он увидел бы камеру, как бы, я думаю, проблемки то были бы. Вот, так что здесь а, написано, что я заработал чайных, 2,15 и 11,24 всего вместе вышло, было, как вы помните, 9,0. Но... 9.09, стал 124 здесь я жму отзыв я нажал смайлик веселый, здесь короткая доставка хороший парк, ну жму просто типа, легкая парковка, вот так, типа, сейчас все. стою жду новую доставку а, в зоне показаны рестораны лучше ехать к ним, здесь а, вот так это показано все, 1, 2, 4, 5 лучше находиться рядом с ними, я нахожусь здесь и там больше вероятность, что будет заказ. В принципе, здесь вообще рядом ничего нету, а мало вероятно, что здесь что-то будет. А, так что я сейчас жду, стою заказ. И, в принципе, вот так это работает. А, плюсы в этой работе то, что вы можете работать, когда захотите. Можете просто регистрироваться в приложении а, и выходить, когда вы желаете. В любое время жмете просто, ну начать сейчас, типа, работать и работаете. Это, грубо говоря, может быть просто подработкой, не основной работой, такой же, как такси, например, просто это плюс такси тем, что никто не хлопает дверьми, и, грубо говоря, никто вам не пачкает салон, не оставляет плохие отзывы, потому что, в принципе, возите еду, еда есть не просит, дверьми не хлопает, в принципе, ее просто кладете на сиденье и все, и никаких проблем с ней нету. Вот так вот. Минусы, наверное, то, что здесь приходится заходить в кафе и ждать, например, еду, может быть, 10 минут. Сейчас я заходил в кафе, это было, в принципе, быстро, но иногда бывает 10 минут, нужно подождать. А, также иногда приходится выходить, ну, как иногда, всегда приходится выходить из машины, это забирать еду, отдавать еду клиентам, и при этом иногда еще нужно искать клиентов. А это не очень удобно, иногда нужно подниматься на какой-то этаж, в принципе, в Калифорнии здесь нет многоэтажек. но если рассматривать какой-то Нью-Йорк и еще какие-то большие города, то там, скорее всего, будут многоэтажные здания, офисы, и там, в принципе, будет посложнее. Здесь, в принципе, эти легче, что дома все одноэтажные, и очень легко найти человека, грубо говоря, вам нужен только номер дома, и все, вы подъезжаете, выходите из машины, вам даже подниматься никуда не нужно. Все, тогда будем работать дальше, посмотрим, что Так что дальше. хотел сказать, что вы в машине один, в принципе, делать что хотите, можете включить свою любимую музыку там и, в принципе, танцевать. Включаем мою любимую музыку и танцуем. Белые Итак, не пришлось долго ждать. Вот кафе. Вот место я в принципе с того места никуда не уезжал где стою вот кафе на 10 долларов а кафе называется Safron indian bistro bistro bistro вася нажимаем accept В принципе все по старой схеме все когда я прибуду я слайду здесь что я прибыл сейчас я жму road и в принципе все старт и начинаем наш путь все поехали И так все по старой схеме, я просто слайду, что я прибыл. Все, здесь заказ на 38 долларов. Вот эти армии мне нужно, вот эти пункты нужно забрать. В принципе все, я пошел. Я извиняюсь, что не смогу, не могу внутри снимать, потому что ты, там народу столько много и смотрит, я не знаю. Я только начал свой влог, поэтому, в принципе, ну, тяжело смотреть на них, тебя смотрит, как с камерой, как гурак По старой схеме отмечаем заказы, Отмечаем, вернее, а, как а, эти меню, не меню, а вещи, которые, типа, забрали, продукты, не знаю, там, все, жмем confirm, типа, все проверили, все замечательно, и вот нам ехать, а. ехать нам 7 минут, ну, я думаю, это быстрее будет, минут 5, наверное, все. Пока еду, хотел сказать немного об индийской кухне, в принципе, она... Пахнет так своеобразно, в принципе, не очень приятно. Вообще в Америке очень много различных кухон. Не туда заехал. Много различных кухон, типа как китайская, индийская, мексиканская, испанская. Так, поэтому, когда работаешь в этой доставке, в принципе, можешь различные кухни посмотреть, как бы. Не знаю, понюхать, Понюхать. А, посмотреть места, где много народу, можешь потом туда вернуться, посидеть, заказать что-то. В принципе, также пока ждешь еду, можешь полистать меню, плюсы в этой работе есть. Вот, так. вот я приехал, в принципе, слайд delivery, сейчас я отдам доставку, и здесь слайд, тут delivery, и все, в принципе, написано, сколько я заработал, сколько чаевых, и все такое. Сейчас я пойду отдам доставку, не знаю, придется звонить, потому что здесь такое большое здание. Uh, я не знаю, здесь приходится звонить иногда и спрашивать, куда идти иногда вот здесь есть комментарии, типа позвони мне или оставь у двери или там подняться на второй этаж туда-сюда Так, в принципе ничего сложного знания языка в принципе минимальные здесь нужны сейчас я на рецепте не жду чтобы отдать его все отдал заказ конфетку конфетку отжал все здесь слайды им что все доставлено вот заработал 10 долларов чего их не дали жадная женщина на секунду вот так вот все доставил вот 10 долларов заработал здесь жмем типа круто короче easy parking короче типа доставка все такое легкое все хорошо ну и все в принципе и опять просто ждем заказ два заказа уже 21 доллар работаю я ну вот не успел я оглянуться вот еще один заказ на 10 15 это какой-то йогурт и боба чай вот ехать сколько нажимаем принять если дается 8 секунд, чтобы принять, потом жмем также, даст ехать. Роуд. Старт, ехать 12 минут. Все, да, поехали. Приехал. Это тоже место, где я был до этого. А, в принципе, также слайду, что я приехал. Приехал. И все. Все, в принципе. Ну так, 11$ долларов заказы стоит для них, и плюс еще много денег. И один большой плюс этой работы, что вы, в принципе, имена выучите все американские, наверное, потому что здесь столько имен, и не только американские, различные -то еще имена выучить. А, я Да. Да. Парфей, короче. Давай, здесь йогурт подойдем. Здесь можно самому йогурт насыпать. Наливать, не знаю. так вот. Не так вот это все выглядит. Здесь различные начинки, короче. Вышел, короче, с этой богатильни. Вот пакет, тут, короче, три йогурта. Такие, в принципе, популярные сети. йогурта то здесь. А... И все, так что есть написано, куда... Написано. И сесть, куда ехать, короче. Сейчас садимся опять, едем. Фактап произошел, без этого не бывает. Хорошо, что все, в... все запечатано здесь. Потому что, в принципе, я бы все разлил. Это даже не йогурт, это чай морковный какой-то так вот все это короче разлетело здесь по автомобилю такие трубочки широкие спальц наверное так все потерял немного времени едем дальше все я приехал сейчас ну что я приехал 50 дом вон этот дом в принципе я свайпаю все я, я пошел Так что вот так вот. Все, ждем новый заказ. Так, вот следующий заказ уже на почти на 14 долларов. Вот так вот здесь заказ. Надо забрать его здесь и отвезти вот сюда. Все принимаем. Доехать. 9 минут ехать. 2,5 майла. Мм. Так что все, я приехал. Вот Old Port Lobster. Шек. Так, я жму, что я приехал. Написано, что GPS, типа, не. Показывает неправильный локейшн. Типа GPS. А, типа GPS не. совпадает с локейшн ресторан. Типа вы действительно там. Я типа жму, да, короче, я здесь. И все, вот, короче, на 8,6 долларов. Все, я, короче, пожу. Вот это кафе. Лабстер. Шек. Сейчас я зайду туда, скажу, здравствуйте, я ваша мама. Так, не знаю, буду там снимать или нет. Короче, вышел из этого кафе. Думал, там какой-то ресторан. Мне даже позвонили, сказали, что все уже готово. Типа, приезжая быстрее, я думал, там какой-то ресторан, все серьезно, типа лобстер называется, типа лобстеров буду там кушать. В принципе, такой себе ресторан, простой. Еда здесь, не знаю. Могу показать, что, в принципе, заказали, потому что я в любом случае должен это все проверять, типа. Я, конечно, не проверяю, потому что тут. В принципе, здесь что? Здесь картошка. И, ну да, здесь этот самый. Там какая-то мошка лазит. Таракан, походу. Отвечаю. Не знаю, видно его или нет. Все, я отнес последнюю доставку. А, нажимаю закончить. Типа они пишут, короче. Ты хочешь закончить, типа в этом месте, типа, дурдеши типа до 3.30 здесь работают, типа и бабки зарабатывают. Вот так вот Все. Вот сумма, сейчас вытянется сумма 45.14, это за 2 часа 2 минуты, наверное, да, 2 часа 2 минуты получается. Так что вот так вот, за 2 часа 45 долларов, это примерно 22 с половиной доллара а за час, 22 с половиной доллара за час, так что вот такая работа, в принципе. Можно зарабатывать. Работать не два часа, конечно, как я. Просто у меня еще есть дела сегодня. И, в принципе, все, наверное.